Добрый день! В данном видеообзоре я расскажу вам, как пользоваться бесплатной платформой для организации видеоконференций на век МИД. У меня уже открыта главная страница и перед использованием обратите внимание, пожалуйста, на следующие рекомендации. Стоит продумывать заранее вашу видеоконференцию. Что это значит? Подготовьте список участников, которые вы планируете приглашать заранее. Вы можете создавать чаты, группы в мессенджерах, e-mail группы в рассылку. И таким образом вы сможете быстро отправить приглашение для участия в вашей видеоконференции. Также вам стоит заранее подготовить все материалы, которые вы планируете демонстрировать, открыв соответствующие материалы на вашем компьютере. Также рекомендуется заранее продумывать название вашей конференции и желательно, чтобы это были длинные, сложные и уникальные названия. А также рекомендуется установить этикет конференции и предложите участникам соблюдать очередность выступления. Рекомендуемым браузером для использования данной платформы является Google Chrome. У меня уже открыта вкладка в данном браузере. Но давайте, чтобы с самого начала показать, как пользоваться данной платформой, я закрою эту ссылочку и открою заново, введу адрес midnavegsoft.com, у меня уже подсвечивается. Давайте посмотрим, что же доступно на главной странице. Итак, вам доступны рекомендации по использованию. Это, собственно, все то, что я вам уже рассказала, только в более расширенном формате. Если вы впервые используете платформу для организации видеоконференций, я рекомендую вам прочесть данные рекомендации для более эффективного использования данной платформы и организации видеоконференций. Здесь также есть подробная инструкция пользователя. Это все то, что я сейчас рассказываю в видеообзоре. Если у вас возникнут какие-то вопросы, возможно, предложения или слова благодарности, вы можете обратиться в службу поддержки, нажав на соответствующую кнопку, оставив ваше электронное сообщение. Также в правом верхнем углу доступны настройки. Итак, здесь вы можете увидеть устройства и проверить, чтобы они были все включены. Это камера, микрофон, звуковой выход, профиль. Здесь вы можете задать э, ваше имя, которое будет отображаться во время видеоконференции. Я рекомендую его устанавливать заранее, хотя вы сможете его поменять или скорректировать во время видеоконференции. Здесь также есть поле e-mail для Gravatar, но так как мой e-mail не связан с данной системой, я это поле не заполняю. И есть больше опций, здесь доступны а, еще языки, в частности, белорусский доступен, но я вам буду а, демонстрировать на русском языке. Для сохранения введенных изменений следует нажать кнопку «Ок», для отмены каких-либо действий соответствующую кнопку «Отмена». Ну, мы нажмем «Ок», так как мы хотим сохранить. Ну и давайте, собственно, создадим видеоконференцию. Я уже продумала название, поэтому а, такой вот... Было придумано мной название длинное. И стоит нажать на кнопку «Начать». После этого вы попадаете в так называемый кабинет видеоконференции. Я выключу пока видео и микрофон, пока это не требуется. И давайте посмотрим, что же доступно на главном экране. Итак. Так как я являюсь модератором, э, а именно создателем и тем, кто первый вошел в данную видеоконференцию, я буду отображаться в данном окне звездочкой, что означает модератор. Также есть информационные значки камера и микрофон, и когда они перечеркнуты, означает, что у данного участника видеоконференции от, э, отключен э, вот эти вот выходы. У меня отключено видео и аудио, да. Как вы уже видели, они могут вот здесь отключаться. А в нижнем правом углу по кнопке "Больше" раскрывается меню различных настроек. Давайте по порядку посмотрим. Итак, первое это у нас настройки вот здесь устройства, которые мы уже видели на главной странице. Профиль, как я говорила, здесь, если вы не ввели ранее имя, вы можете его здесь ввести, ну или скорректировать или оставить как есть. Есть больше опций. Хочу обратить ваше внимание, что вы как создатель, то есть модератор, можете сделать некие предустановки в вашей видеоконференции. В частности, вот первая строка означает, что все подключаемые участники, которых вы пригласите, подключатся с выключенным звуком. Второе означает, что они подключатся с выключенной камерой. И третье... Вот, пожалуйста, обратите внимание на эту функцию. Это означает, что если вы сюда поставите галочку, что все последующие действия будут видны только ваши действия то есть все участники будут следовать за вашим экраном. Если вы сюда галочку не поставите, то главный экран будет перещелкиваться на говорящего участника. Так как я планирую вам продемонстрировать функцию расшаривания экрана, демонстрации экрана, я поставлю сюда галочку. Ну, язык вы уже видели, что доступен белорусский. Здесь можно выбрать, если вы хотели бы, не сделали это раньше. И нажмем для сохранения ОК. Доступно вам изменение качества, передаваемого вами видео. Да, различного, вот так щелкаем мы можем менять. Я оставлю в высоком качестве, я пока не передаю видео. Вы можете переходить в полноэкранный режим и выйти из него нужно нажать Escape. Возможно также делиться ссылками на YouTube ролики. Вот сюда необходимо да, в это поле вставить ссылочку и нажать на «Поделиться». Но я не буду этого делать пока. Есть опять же настройки, да, которые мы с вами уже видели. Вот у меня уже они все установлены. А вот есть функция «Отключить микрофоны всем». В случае, если возник какой-то шум, возможно, кто-то просто забыл выключить микрофон или создается просто какой-то шум от всех участников, вы можете легко отключить им микрофон и таким образом сакцентировать внимание на вас, как на выступающем. Достаточно удобная функция, следует ей, наверное, пользоваться. В статистике вы можете видеть имена ваших участников и время выступлений, которые они будут занимать во время эфира. И есть еще вкладка «Комбинация быстрых клавиш». Вы можете ознакомиться самостоятельно да, подробнее. Я вот хочу обратить внимание на вот эту а, функцию. Нажмите, чтобы говорить. Space – это пробел. А для того, чтобы вам каждый раз, если вы хотите сказать, у вас был выключен микрофон, не кликать сюда мышкой, да, вот так не переходить, вы можете просто нажать «Пробел». У вас включится микрофон, да, посмотрите, сейчас он включен. Нажать снова пробел, и он у вас выключится. Для быстрого управления вашим, вашей видеоконференции, в частности, то, когда вы хотите высказаться, очень удобная функция, поэтому обратите на нее, пожалуйста, внимание. Также вы можете переходить на раскладку плиткой. Сейчас я один участник конференции, поэтому это не сильно видно, но когда подключатся остальные участники, я вам продемонстрирую. Что это означает? Это то, что на главном экране у вас будут выведены все участники видеоконференции на одном вот окошке. Если вы не выбираете эту функцию, оставляете основным окном, то а, здесь будет либо экран а, вашего как модератора, если вы поставили вот эту функцию «Следовать за мной», либо «Говорящего», и все участники будут вот так вниз располагаться. В левом нижнем углу вам доступна функция чата. Вы можете отправлять сообщения всем участникам. Они будут вот такие синенькие. А когда подключатся еще участники, я вам продемонстрирую, как, как отправлять личные сообщения. Да, нажать крестик, чтобы закрыть это поле. Есть функция «Хочу говорить». Я называю ее также «Поднять руку». В случае, если вы не хотите нарушать ход видеоконференции, но хотели бы высказаться, вы можете нажать на эту кнопку Обратите внимание, у тогда участника появится вот такой синий кружочек, означает, что он хотел бы что-то сказать. И модератор или говорящий может предоставить право, очень быстро и удобно, не нарушая ход событий. И также, когда вы уже сказали, нажмите еще раз, чтобы убрать данное сообщение модератору. И здесь доступна функция «Показать экран». Когда вы хотите продемонстрировать какие-либо материалы, вы можете сделать вот тремя способами. Это демонстрировать весь экран, окно какой-то конкретной программы или вкладку Chrome. Я продемонстрирую, когда подключатся другие участники, как демонстрировать весь экран. На мой взгляд, самый интересный случай. Давайте пока нажмем «Отмена». Ну и давайте тогда я вам продемонстрирую, как же приглашать видеоконференцию участникам. Для этого мы переходим в... Вот сюда нажимаем на кнопку с буквой «И». Здесь вы увидите ссылку, по которой происходит приглашение участников. Также вы можете задать пароль. И я рекомендую это делать для чего? Для того, чтобы попадали в вашу... Ну, для того, чтобы прежде всего защитить вашу видеоконференцию. И для того, чтобы попадали только те участники, которые обладают этой информацией. И никакой другой случайный участник сюда не попал. Для того, чтобы установить пароль, вам нужно нажать «Установить пароль». Давайте мы, к примеру, я назову это вот так. Конечно, рекомендуется всегда задавать достаточно сложные пароли, но так как это видеообзор, пусть он будет такой простой. И обязательно нажмите «Enter» для сохранения его. Чтобы убрать, соответственно, вам нужно нажать сюда. А чтобы пригласить участников, стоит нажать «Копировать». Ссылочка попадает в буфер. И у меня уже создана группа в мессенджере. Я давайте приглашу сюда участников и обязательно им напишу пароль. Вот сейчас мы ждем, когда подключатся наши участники. Итак, участники подключились к моей видеоконференции. Единственное, мы не включали видео и звук, ну, дабы не нагружать просто данный видеообзор. Как вы видите, вот два участника, как я говорила, они располагаются сюда, вот справа вниз. Перечеркнутый звук и видео. Да? И давайте посмотрим, что я могу посмотреть у каждого из участников. Вот у каждого участника в окошке. В левом нижнем углу есть вот три точки, давайте посмотрим функции. А вот здесь звук выключен, а вот сейчас не подсвечивается данная строка, это означает, что уже выключен звук, но в случае, если я хочу приглушить данного участника, я могу это сделать самостоятельно. Следующая строка означает, что я могу выключить всех участников, кроме выбранного. А выбранный, как вы видите, вот таким синим по периметру горит цветом, можно сказать. Можно также выкинуть участника из данной видеоконференции, если вы не хотите, чтобы он больше присутствовал. Ну, Это можно сравнить, как попросить ученика выйти из класса. Но обратите внимание, что, конечно, участник можно, может снова зайти в данную видеоконференцию, потому что у него есть ссылка и пароль. Вот таким образом, конечно, он вернется сюда. И здесь также можно отправить сообщение. Как я говорила, это уже будет личное сообщение. Обратите внимание, они будут подсвечиваться вот таким красным. Вот таким образом. То есть синим это сообщение в общий чат. Да, вот Если вы здесь нажмете на крестик, Давайте нажмем. Видите, синим подсвечивается в общий чат, а красным подсвечивается уже личное сообщение. А вот даже, видите, так вот обозначается, что пришло сообщение. Видите, вот оно тоже пришло как личное сообщение. А то же самое вот у другого участника доступны все эти функции. И давайте я сейчас продемонстрирую. Вот эту функцию демонстрация экрана. Мы нажимаем на показать экран, выбираем весь экран и давайте нажмем вот так вот нужно еще сюда кликнуть, поделиться. И я бы хотела вот демонстрировать. Как видите, я просто перещелкнулась на это окно, и оно будет демонстрироваться у участников, они будут могут посмотреть документ, я просто открыла. Такой документ. В случае, к примеру, если я м, хочу что-то спросить, задать пример. да? Давайте вот Word я открыла и напишу пример. Да? Хочу спросить у своих участников, сколько же будет 2 плюс 2. Давайте я включу микрофон. Дорогие участники, поднимите, пожалуйста, руку те, кто знает ответ на вопрос, который я вам задала. Ну, что-то мои участники пока не отвечают. Может быть и не знают, конечно, ответ. Ну, может быть и не знают, действительно. Дорогие участники, вы знаете ответ на вопрос? Сколько же будет 2 плюс 2? Поднимите, пожалуйста, руку. Вот, видите, наконец-то нашелся участник, который знает ответ. У данного участника загорелся, как я вам говорила, синенький кружочек. Означает, что участник хотел бы высказаться. Благодарю, нашелся один участник, который знает ответ. Вот таким образом, как я вам показывала, можно демонстрировать ваш экран. Но хочу обратить ваше внимание вот на что. Давайте я сейчас завершу пока демонстрацию. Открыть доступ. К нам уже поступали обращения. Если вы установите на себя экран и при этом сделаете демонстрацию всего экрана, как мы уже делали раньше, поделиться. Обратите внимание, у вас получится вот такой вот эффект зеркально-туннельный. Для того, чтобы это избежать, нужно закрыть доступ. Кликните по-любому из участников, да, чтобы он подсветился вот таким синеньким. И после этого нажмите «Поделиться экраном», «Весь экран», «Выбрать поделиться». И дальше уже переходите к демонстрации какого-либо документы, которые хотите. Таким образом, вы избежите от этого показа вот этого туннельного эффекта. Это достаточно важное замечание, поэтому будьте, пожалуйста, просто внимательны в этом случае. По демонстрации у меня, наверное, все. Я закрыла доступ. А, собственно, наверное, это основные функции, которые я хотела бы вам продемонстрировать. А, то есть давайте еще раз пройдемся вот так располагаются участники. А, да, плитка. Единственное, вот я хотела вам показать про плитку. Как видите, вот если кликнуть сюда, раскладка плиткой. Вот все участники у меня сейчас выводятся на одном экране. И еще раз вам напомню, что модераторы, тот, кто первый вошел в видеоконференцию, отмечается как модератор. Поэтому, вот, наверное, одной из рекомендаций я хотела бы вам сказать, что отправляйте ссылку, действительно, не то что заранее, наоборот, заранее не отправляется, отправляется непосредственно перед тем, как вы уже вошли в эту видеоконференцию, чтобы никто другой не стал модератором. Это небольшое такое вот замечание. Но ну, я думаю, если подготовиться, у вас все получится в этом случае. Поэтому на этом, наверное, мы можем завершить видеоконференцию. Чтобы ее завершить, нажимаем на красный кружочек выход после чего вы попадаете на а, такую вот страницу, где вы можете оставить оценку качества связи от 1 до 5. Вы можете оставить, можете не оставлять. Ну и в случае, если у вас а, остались еще какие-либо вопросы а, может, или замечания, ну или вы хотели бы просто поблагодарить, еще раз вам напомню, что вы можете обратиться в поддержку, нажав на соответствующую кнопку на главной странице. На этом все. Благодарю вас за внимание. Всего доброго!